Был очень такой необычный момент, когда у всех в России появляется такое ощущение, ты являешься частью общества, и ты с ними просто одновременно. Дышишь. Я понял, что следующий шаг неизвестен, а следующий шаг – это всеобщая паника. И когда случилась пандемия, это все рухнуло по всем фронтам. Я осталась перед выбором, что делать, продолжать дальше работать или все закрывать. Может быть, масштабы всей страны, они мизерные, а вот для 350 человек, которые живут в нашем селе, это вообще самая важная проблема, которую надо было решить. В самом начале, когда в нашей больнице открылось отделение по работе с COVID-19, стало понятно, что распространение этой инфекции вызовет микрокатастрофу. А сейчас эта катастрофа приняла совершенно планетарный характер, но это нечто неизбежное. Тогда молодого специалиста для меня эта работа полна призыва. Я хочу работать с инфекциями, я специально для этого училась. И сопротивляться пандемии изнутри я не могу. США? Там коронавирус пришел чуть пораньше и чуть посильнее, чем здесь. Я понял, что это гигантский движок, который надо просто направить. <говорит> а а можно мы сегодня как бы это, э, еще отдельно с вами поговорить по поводу запуска ЖЧ? Был момент, когда я пришел в фонд, и сказал США евреи, стоп. У нас теперь как бы не фонд профилактики рака, мы теперь будем другие, мы должны заниматься проектом по коронавирусу, потому что если мы этого не сделаем, то и фонду ХАНА, и всем остальным ХАНА, и в общем-то, да, что не делать. Потом мы объединили фонды на одном портале и назвали его, что делать этот портал. Мы нанименно собрали средства за три дня и за 10 дней запустили сам проект. Самое удивительное, что он запустился, и, и ни одного бага, ни лага, и прочее, прочее, вот так быстро запустили, как будто он всегда работал. Ну, когда родилось название «Что делать?», двоеточие, абсолютно стало ясно, как, какой там будет меню. Там пациентам, врачам и больницам. Первое направление на – это помощь больницам, в больницах, потому что нет средств медиальной защиты, там паника у врачей натуральная, не отказываются работать с вообще. То есть ты такой пуляешь в пространство, я куплю СИЗы, как бы, а там эхать ответом. Но мы нашли дистриба. В Ростове очень такой шаристый мужик с повышенной честностью, с пониженной жадностью. Он землю носом рыл, он такие вещи находил, я не знаю, как он это делал и что ему это стоило, но их могли 180 больницам по стране. Второе направление – это направление консультирования ну, вот, людей, которые беспокоятся, или пациентов, которые, в общем, боже болеют. Мы предположили, и здраво предположили, что основная масса нагрузки будет связана с людей. Мы хотели дать им канал, через который они могли, не выходя из дома, свой вопрос решить. Надо беспокоиться вообще? Не надо. Мы сделали чаты с врачами фекционистами и это очень здорово помогло, потому что ну, огромное количество людей взломанулось тут же, как бы, ну, там, а у меня температура, что мне делать? Не выходить, не выходить, не вызывать, не вызывать. Как бы. Ну, и мы им онлайн отвечали тут же мгновенно. В проекте «Что делать?» я отвечаю на самые сложные вопросы от больных и родственников больных, либо я помогаю врачам Ответить. У многих обращающихся в сервис людей родственники лежат в каких-то больницах, и они не очень понимают, что с ними там происходит и почему им становится хуже. И мы объясняем, почему им могло стать хуже, что может медицина в настоящий момент, а что не может. И когда мы видим откровенно абсурдные схемы, мы можем говорить, что кем бы ты ни был, как бы ни текло твое заболевание, вот эта схема тебе запрещена, просто потому что она не работает ни при каких обстоятельствах. Я говорю, да здорово спасло многие как бы участковых терапевтов, потому что они вообще их по коленке стерли. Мило, это было просто. Думаю, о том времени, когда пандемия закончится, нам будут визы. И третье направление было связано с недостатком информации у врачей, потому что. Информация была адски противоречива вообще во всех источниках в и англоязычных. Появлялись какие-то странные теории, публикации, абсолютно не проверенные с этим мазидромицином, это, конечно, беда полная была. А поскольку у нас такая проблема, и нам она очень хорошо известна, что подавляющее большинство врачей, в принципе, не читают на английском языке, мы перевозили гайдлайны вообще всех обществ для реанимации, для педиатров, и для неврологов, и для онкологов. Там огромная библиотека пока ковиду лежит. Извини, я что-то прям совсем вот смотрел на часы и прям вот... Да-да-да, все хорошо, еще все впереди, все классно, как бы. И блин, как частности посмотрел, говорю, е-мое. Было зафиксировано большее число заражений. Mm -hmm. И Национальная служба здравоохранения начала выяснять, почему в этом регионе показатели заражения не падают. На самом деле кажется, что врач это какая-то может быть инженерная специальность, я не знаю. Но на самом деле это творческая работа. Здесь постоянно присутствует поиск. И ты очень часто находишься в поиске правильных решений и в поле не несформулированных понятий. К сожалению, из-за этого возникает очень много ошибок, и в том числе фатальных для пациента, но это просто такой естественный процесс, когда мы работаем с неизвестным заболеванием. Здесь нужно анализировать свои ошибки, группировать случаи и ставить себе какие-то ультиматумы. Единственное, что, конечно, да, хорошо бы они посеяли на и кровь, на антибиотико-чувствительность. То есть поступали пациенты, вы им одномоментно ставили диагноз по чувствительности, Или да, они уже поступали с, с эпилепсией. Каргопинема – это обычно у нас следующий шаг. То есть, если мы видим, что не, не работает… Меня сегодня два раза будут снимать. Меня в школе снимали и сейчас буду снимать. Я в телеван. что я просто в жизни всегда всем отвечала на разные вопросы про их заболевания инфекционные. Делаю это постоянно и по телефону в социальных сетях. Просто просто спросить, это некоторый агрегатор такой. Это часть моей какой-то деятельности, гуманистической. Прости, дорогая, еду. Осталось совсем немножечко уже. Хотя бы сказал, что ковид ускорил изменения в работе фонда. Однозначно, совершенно. Это сто процентов так. Но я понимаю прекрасно, что надо будет дальше менять структуру, с тем с чтобы переходить уже в вот то же самое происходит сейчас со мной лично, как бы, потому что мне самому надо поменять жизнь, чтобы перестать быть супертворческим и стать каким-то более функциональным. Чтобы мы гибче, скажем так, Кажется, что возраст уже не тот, типа того, но вот мне сейчас 41, и как-то сам от ожидаешь, что ты, наверное, там двое детей, жена, как бы, там, работа, все пироги. Ну, надо степениться, наверное же, наверное, же надо степениться, потому что, как бы, блин, давай давать вещи своими именами, как бы, а степениться и постареть это одно и то же. Вот я не хочу стареть, как бы, еще пока. Я думаю, что еще повою и вполне себе как бы побуду. Пока молодым. Это программная, комплексная помощь женщине, которая оказалась в беде одна, наедине с бедой, с маленькими детьми. Чаще всего, выпускница из детского дома, ранее рождение детей, оставил отец малограмотным. Вот так погода меняется у нас каждую неделю. Это не для съемок, это правда надо сделать. Привет, моя любовь. Привет, мой сладенький. Как дела у моего львенка? Ты... А он, тебя ждал. он думал, сегодня ты видишь, конечно. Иди сюда. Так он будет еще 3-4 дня обещать быровать? Я сейчас сама еду и не знаю, я там проеду или нет. Но я надеюсь, они сегодня чистили весь день. Мамульчика, ты не волнуйся, папуш, пожалуйста. Если нужна будет помощь. И, в общем, короче, мы вечером с тобой еще поговорим. Доброе утро! Доброе утро, Ласточки! До пандемии основной наш был доход, за счет чего мы получали поступления, на которые реализовывали нашу помощь, это частные пожертвования, пожертвования от совета, пошив эко -сумок и наш благотворительный секонд-хенд маркет, где мы часть пожертвованной одежды продавали, это 10%, а 90% бесплатно раздавали. И когда случилась пандемия, это все рухнуло по всем фронтам. Я осталась перед выбором, что делать, продолжать дальше работать или все закрывать. Параллельно в этот же момент у нас резко возросло количество обращений. Это были звонки уже от тех людей, которые до пандемии, до потери работы, никогда бы не обратились в фонды. Женщины говорили, знаете, нам через, через три дня нечего будет есть. И это было страшно. Мама, И мы начали шить маски. заказы просто посыпались, сотни заказов посыпались. И самое главное, эти маски шили наши подопечные женщины. Мы, нескольких женщин, сразу обучили шитью масок, те, которые до этого шили сумки, и они, потеряв работу из-за пандемии, стали зарабатывать на масках. В 2020 году начался вот этот коронавирус, и я работала в торговом центре. Мыло полы, торговый центр закрылся, ну и я без работы осталась. Есть не, нечего было, вот потом... Она молодец, она никогда не, не сидит без работы, она всегда пытается найти работу. Но люди платят ей очень мало и через несколько месяцев увольняют, потому что у нее нет элементарных навыков, как вот все аккуратненько делать. Полгода назад, когда она очередной раз потеряла работу, я сказала, все, хватит, иди к нам. Теперь я работаю в этом магазине, сортирую вещи, помню. Если бы они бы мне не помогли, я бы не знала, что делать. Наверное, так же и без денег бы сидела. Потом наступает период, когда я оказываюсь перед фактом. Я смотрю на доходы от магазина и понимаю, как здесь. Расходы магазина 80 тысяч, доходы 60. 000. Я не могу тянуть магазин, что делать? Я посоветовалась, встретилась со своим очень близким другом. Он сказал, ты делаешь одну ошибку вот уже много лет. Ты делаешь фокус только на тех людях, которые нуждаются в помощи, голодают. Ты совершенно не держишь в фокусе людей, которым ты помогаешь, предоставляя возможность помогать этим семьям. Так я сменила фокус работы фонда. Работы будет много. Алло? Так, вот что ты знаешь, я увидела в самом начале, когда зашла. Тебе кажется он модным? Нет? Просто кажется, да? Вы сделали разделение, да, получается? Я бы сделала все-таки по-другому. Первое, что я сделала, я изменила всю политику работы магазинов. Это благотворительность и контент, куда житель города жертвует... Ту одежду, которую он уже не носит. Одежду, аксессуары, обувь, посуду, мебель, все что угодно. Мне пришлось опуститься снова в свой проект и снова воссоздать все с нуля. Я делала все. Я сортировала, я мыла, я перебирала, я обслуживала клиентов, наклеивала ценники. Мы повернули нашу маркетинговую стратегию с фокусом на тех людей, которые помогают, приобретая у нас вещи. Сохрани свой экономический статус за небольшие деньги. И он сработал. Мы в мае Увеличили выручку в пять раз. То есть у нас апрель показал 61 тысячу рублей, в мае мы сработали на 350 тысяч рублей. Я обожаю шлепку. Джамиля, это ваш цель. Для вас сегодня будет скидочка. Боже я тебе беру, беру. Я, конечно, ну, просто опьянела практически от, этой, от этого успеха. И когда я пришла в себя, я сказала, окей, я проверю в июне, мне повезло или это работает. Мы подтвердили в июне, подтвердили в июле, все. Я поняла, эта система, она уникальная. То, что я сделала, работает, и мне уже не страшно. Все просили меня рассказать, какой же у меня золотой рецепт, почему я выжила и приумножила доходы. Бюджет фонда «Облака» в 2019 году был 3 миллиона рублей в год. Бюджет фонда «Облака» в 2020 году составил почти 13 миллионов рублей. Что мы стали делать? Мы стали в нашем швейном цехе переориентировали, переобучили швей и стали шить маски. Мы а, изменили полностью маркетинговую стратегию, через маркет, чтобы увеличить продажи. Открыли колл-центр для того, чтобы а, быть на прямом контакте с каждым частным донором, который пожертвовал нам неважно какую сумму денег. Еще и гранты. Мы начали очень много писать грантов. Везде писали. До этого не писали и стали выигрывать все, что мы пишем. это тоже нам очень сильно помогло. Я открыто этим делюсь, и люди все равно говорят, это магия, это не магия. На мой взгляд, ты просто надо качественно работать, честное слово. Просто качественно выполнять задачи, которые перед тобой стоят. Все. Нет, я, я правда злюсь, я, я не люблю, когда они так делают. Я, я с ними даже разговариваю, это, наверное, от одиночества. Я им объясняю, что я серьезный человек, работаю на серьезной работе. И что они не могут писать мне молотка. Ну, кто меня слушает? Я не шучу. Нет, Кристи, это не твоя. Кристи, уйди, я тебе там все сделаю, не волнуйся. интересно. Да. Вот бабушка мне говорит уже лошадь стипать. И она очень сильно громко говорит. У меня уже голова чуть-чуть даже болит от нее. Я понимаю Я... тебя, милый, понимаю. И что мне делать? Я хочу вот насмотреть буквально сделаем это кино и лечь спать. Что мне сделать? А, -а. А, а сколько времени, солнышко, будет идти еще этот фильм, моя Зайнка? И о чем этот фильм? Расскажи мне, ну хотя бы кратко сюжет. Что это такое? Я хочу, чтобы у мамы была возможность, чтобы у нее был шанс. И чтобы ребенок, когда я спрашиваю, кем ты хочешь стать, вы знаете, дальнобойщик это потолок. У них даже и мысли нет о том, что они могут поступить и получить хорошую профессию. Мне хочется будущего, чтобы Влада на ноги да? чтобы Влада на ноги поставить, дать ему то, что ну, мне не дали родители. обучить его жизнь Умно. ну чтобы по моим стопам он не ходил чтобы у него все было да я себя считаю счастливым человеком потому что у меня ну вроде бы все есть Квартира, работа хорошая. Все больше, ну и ребенок, больше мне ничего и не надо. Мама, почему трубки не поднимаете, ни ты, ни папа? После работы решила все-таки, мам, заскочить и забрать Сережика домой. Доехала прям до сугроба впритык, там буквально, ну, километр, наверное, еще оставался. И пришлось развернуться и обратно еду в город опять одна домой. Люблю вас и очень сильно целую. Сережа, дай, пожалуйста, послушать мое сообщение. Моя семья 7 лет назад приехали в село Лох. Родители военные, мы много раз переезжали и очень хотелось найти свое место и уже сесть. Для нас всего стало судьбой. от Саратова, в селе гуляют олени, приходит не только к нам. В нашей такой совершенно обычной, часто неудобной, какой-то вот ну, такой неустроенной жизни, вот есть что-то сказочное. Так, и вот они просто такой символ вот этой сказочности, и отчасти Проект, который мы затеиваем, ну вот они тоже, они почти как олени. Вот нечто такое сказочное вот, в обычной жизни. Улиса Осипа тут понравился театр теней показывает. По сути, некоммерческая организация — это моя семья. С не будет. были, мы прошли. Вот, и нам сейчас даже бывает трудно проводить грань, где мы семья, где вот у нас кипит работа. Вот, но надеюсь, мы в этом наведем порядок. До пандемического года где-то в глубине души чувствовали свою оторванность вот, от тех проблем, которые стоят на первом плане у людей, которые неодержимы любовью к локальной культуре или мельнице. Говорили, вот лучше бы установили дорогу или там, лучше бы рейсовые автобусы запустили. И когда в мае стало понятно, что пандемия дошла вот, до нашего села, то мы почувствовали, что можем проявить себя. И вот это тот самый момент. Дорогу мы точно не построим, мы точно не запустим, но сделать так, чтобы у фельдшера были какие-то минимальные средства, чтобы оказывать медицинскую помощь, это точно в наших силах. Фельдшер одна на все сегодня. Оказалось, что на 15 лет ходит с одним и тем же чемоданчиком скорой помощи, в котором, по сути, не было ничего. это... Ну, праздники прошли, да. Сейчас проверимся и все. Ты хлорки замаешь всех. Ну, я понимаю, я верю. Запишите, что надо спирту больше медицину выделять чтобы спринтовать всех пациентов. Благодаря гранту мы смогли купить тревожный чемоданчик, в котором было все для того, чтобы и пожилые люди, и те, у кого хронические заболевания, могли получить медицинскую помощь, даже не выезжая в село, не выезжая в районную больницу. это вот. Ну ладно, хорошо, что ребята набрались, там переживали. А я вчера прочитала, что Олег будет картины смотреть. Ну, ну души, прям, знаете, просили всех грипап, может, вдруг чего, кто обойди, посмотри, кто ходил. И знаете, прям вот каждому вот окошку, прям надо ну, же вообще <соценно> <не полутирец, да? соценно> вот те, которые... Это Искренняя-искренняя радость, не только фельдшеры, но и жители, которые узнали о том, что кроме градусника еще и хороший тонометр появился, и все-все риковали. Моя мама работает в школе, и поэтому то, как система образования в это пандемическое время работала, мы знали изнутри. Школьники приносили тетрадку на проверку и передавали ее в окошко. В некоторых семьях по пять детей, и уроки делали по очереди, потому что был один телефон на всех. И все это называлось дистанционным образованием. выпускникам из многодетных семей мы с помощью гранта приобрели планшеты, роутеры и оплатили интернет, чтобы к выпускным экзаменам было удобно готовиться и чтобы учителя могли поддерживать с ребятами связь. Ой, пап, тут что-то следы, кто-то ходил вокруг. Ко всем окнам подошли. Обалдеть. Сейчас. Я тоже, следы человеческие. Смотри, посмотри. Да, да, да, да. Вот, вот, вот след косули. Ну, косули у гостей приходят вообще великолепно. Ну, что вот в этом году было более важного, нежели, чтобы у врачей были медицинские оборудование, инструменты, что важнее, чтобы у детей были средства для того, чтобы продолжать учиться. Мне кажется, именно поэтому мы получили отклик, и такое количество заявок было одобрено. Может быть, в масштабах всей страны они мизерные, а вот для 350 человек, которые живут в нашем селе, это вообще самая важная проблема, которую надо было решить. А то я не могу. Или подожди. А то я не могу вас вместе. Подожди. Пойдем. Шашуль, ну, все превращаются. Лучше. Да, Очень приятно, что из ранга городских сумасшедших мы постепенно переходим к помощникам. Существовало такое мнение, что мы просто мечтатели или Дон Кихот, Говоруны, мы реализуем какие-то свои странные идеи, проекты. А в этом году все эти оказавшиеся странными идеи, дела, они представились совершенно в другом свете. И сама жизнь, само время показало, что это все не зря, что это нужно, что это ну, просто жизненная необходимость в какой-то момент. не устала? Нет. Нет? Нет. Молодец, хорошо, что не устала. Когда идешь по селу и видишь, что те дома, которые могли бы быть заброшенными, они оживают, их перестраивают, появляются новые жители в селе. Ну, кажется, что это вот то самое важное, ради чего стоило бы стараться. Шею, пойдешь? Красота, в которой мы живем, мне порой кажется компенсацией за какие-то вот бытовые трудности. Мне кажется, что это минус, а он так раз и плавно перетекает в плюс. Какая-то вопиющая бедность, а потом раз, возможность исполнить свои мечты, желания. Так век за веком скоро Господь под скальпелем природы и искусства Кричит мой дух, изнемогает плоть, рождая орган до шестого чувства. Оказалось, что в Москве другие возможности. Эти возможности, которые есть там, они недоступны ни для маленьких городов, особенно дотационных регионов, ни для поселков. Но со временем пришла к выводу, что разница только в масштабе, в качестве разницы нет. Ты можешь добыть ресурсы и сделать максимальное то, что ты можешь сделать на своей территории. Да, вот этот маятник, он только начинает раскачиваться. И отчасти, я думаю, что не было бы счастья до да несчастья помогло. То есть вот за этот год мы смогли показать жителям, что для самых разных проблем есть способы решения. Нужно пробовать, нужно пытаться их применить. После ковида стало ясно, что надо уже приводить в соответствие деятельность и устав. Вот тогда мы подняли название. С фонда профилактики рака на фонд медицинских решений. То есть для того, чтобы это было, я достаточно давно ушел из практической медицины. В том смысле, что я лично как врач уже давно не занимаю, не оперирую, я не принимаю пациентов. Но я фактически работаю управленцем. Просто с очень специфическими медицинскими знаниями, и которые позволяют мне в общем, коммуницировать одно с другим.